Меня зовут Максим Пудовкин. Я являюсь старшим научным сотрудником Института физики КФУ. И как бы моя тема научной работы, в том числе диссертации, связана с нанотехнологиями, о чем, конечно, я и пришел вам рассказать. Первый момент – это как раз представлюсь снова. Я Институт физики заканчивал, и мы сотрудничаем также в нашей лаборатории, Мы сотрудничаем. С микробиологами и находимся в главном здании КФУ. Вот так выглядит название моей диссертации. Здесь, вот как бы, видно, что есть такое понятие, как синтез, характеризация наночастиц и так далее. Поэтому мы будем с вами говорить сегодня про такие вещи, как синтез наночастиц химическими методами, их характеризация физическими методами, а также некие моменты применения, ну не только в биологии, но и в других сферах деятельности, о которых чуть позже поговорим. Таким образом, вот мы будем говорить немножко сузим да, нашу сферу деятельности. Будем говорить про так называемые люминесцентные наноматериалы. Возможно, каждый из вас видел вот такое явление флуоресценции, когда светят одним светом, он из числа перезлучает другой. Это применяется в том числе и в развлекательной индустрии. Все видели вот эти вот замечательные палочки, хемолюминесценция. Но и в науке также. И наш доклад с вами будет строиться вот по такой причине, мы по такой схеме. Мы поговорим, что такое нанообъект, мы поговорим, какие отличительные свойства нанообъектов есть и их объемных аналогов, а также мы поговорим о том, где их можно применять. Итак, начинаем с матчасти, с определения. Итак, нанообъект, согласно неким международным принципам, это у нас некий объект, у которого хотя бы в одном сечении есть размер от 1 до 100 нанометров. То есть таким образом, к данным объектам можно отнести не обязательно какие-то частицы, но вот такие длинные здесь показаны ворсинки, различные пирамидки, либо структуры более сложные. Вот ядро оболочки здесь показано в правом верхнем углу. Стоит отметить, что 1 нанометр это очень маленькая величина, это порядка 1 делить вот видите, как на единицы 9 нолей. То есть, по большому счету, размер атома это, это буквально прям, он может уместиться в этом вот, в линейном, в линейно расположен несколько атомов. Очень маленький размер. Итак, давайте теперь посмотрим, а что будет, если мы возьмем нанообъект. Что это такое будет уже за э, вещь? Во-первых, это уже не будет, э, допустим, возьмем кубик 10 нанометров, это уже не будет э, куб в том привычном слове, в котором у нас есть, потому что у нас, например, э, в одной грани будет прятаться около 50 атомов. То есть, э, как обычное твердое тело, рассмотреть нельзя. А, при этом, как поговорим, э, в первую очередь вот такой маленький объект, он будет меньше э, элементарного современного транзистора, он будет гораздо меньше, чем элементарная единица всего живого, это биологическая клетка, и он будет уже соизмерим с такими молекулами, как белки или какие-то сложные лекарства. Что из этого можно сделать, какой вывод? А да, еще очень маленькое важные свойства, что в нанообъектах количество атомов снаружи и снутри, оно более-менее соизмеримо, что нет для макрообъектов, где все вещество, все атомы, сосредоточены в основном Внутри. На, внутри. Вещества. Итак, таким образом, э, их можно применять в биологии, в медицине, э, различные объекты э, на клеточном уровне. А в схемотехнике, тоже интересные есть сферы применения, когда мы исследуем стабильность схемы. А также э, можно эти наночастицы укомплектовывать вместе с какими-то сложными молекулами белка, либо лекарств, делать вот такие вот э, сложные композитные материалы. Э, вот, третья как раз часть показана. Э, э, итак... Э, Одно из интересных свойств наночастиц в том, что мы в оптический микроскоп обычный их никогда не увидим. По той простой причине, что оптический микроскоп он работает в оптическом диапазоне. То есть длина волны оптическая порядка ну, 500 нанометров средняя, и поэтому нанообъект размером 50 нанометров, 110 нанометров, такие волны просто не видят. И мы просто будем, волны будут пролетать его насквозь, огибая. И таким образом, вот, ожидая увидеть э, флуоресцирующую частицу в виде вот такой вот э, точки на экране, мы всего лишь увидим такое гало, э, размеры которого соизмеримы с размером длины волны. То есть не увидим мы, <coughs> саму частицу. Оптические микроскопы для исследования не подходят. Но что тогда делать? Есть такое замечательное, очень сложное и дорогое изобретение, как э, микроскоп Электронный. Дело в том, что, как вы помните, есть такое понятие корпускулярно-волновой дуализм. То есть э, многие частицы обладают э, свойствами волны. И электрон не исключение. Есть такое понятие длина волны Дебройля. И она для электрона составляет порядка там, десяток доли нанометра. Поэтому электронный пучок он способен нам разрешать и видеть нанообъекты. И вот здесь вот мы видим, что интересно, э, такие вещи, как э, клетки, полученные наши лаборатории, в том числе клетки, которые закладили наночастицы. И... Стоит отметить, что, к сожалению, ограничение такого микроскопа в том, что это происходит все в очень глубоком вакууме, так как электроны э, с воздушной оболочкой не проходят, э, будут возникать различные лавинные процессы. И поэтому это происходит в вакууме, а образцы представляют собой не, не живые клетки, которые э, как-то там обитают, а именно э, клетки, которые специальным образом обработаны, в том числе и с солями тяжелых металлов, чтобы увеличить электронную плотность. Вот, э, как получают наночастицы? То есть тут два метода. Первый – это снизу вверх, когда мы берем какой-то большой объект и начинаем его механическими способами, другими любыми другими, как-то пытаться раздробить. А второй – это снизу вверх, это обычно химическими реакциями такую вещь происходит, и можно получить достаточно большое количество интересных наноматериалов. Одним из первых способов получить наночастицу, которая невидимая, являлся вот такое механическое измельчение. Просто люди, ученые в ступке долго-долго-долго перемалывали какой-то объемный кристалл, в течение 9-15 часов, и потом это все э, в растворе сепарировали и верхнюю часть забирали, и вроде там как находились там объекты. А, минус такого в том, что, во-первых, широкий диапазон, можно получить много частиц разного диапазона, они все царапаны и, как правило, загрязнены материалом ступки. Для науки и для промышленности такое не подходит. Но, тем не менее, какие-то первые выводы сделаны были именно вот на таких объектах, о их свойствах. Второй момент это э, лазерная абляция. То есть мы берем э, лазер, такой хороший импульсный, и стреляя в объект, он поглощает э, мощный импульс и резко греется, и как бы выкипает, взрывается. И можно подобрать такие режимы, при которых у нас можно получить э, частицы вот тоже меньше 20 нанометров, это тоже применяется, очень интересно, можно получить в растворах, в спиртах, в воде. Ну и третий нет, самый распространенный, сейчас я покажу картинку из своей диссертации, просто химическая реакция, и дело в том, что, может быть, почти каждый из вас получал наночастицы, как правило, такие реакции с осадком э, Осадок, он наноразмерный. Единственное, что он падает, он падает вниз, потому что там есть сопутствующие соли. Но если его промыть, то, возможно, это были наночастицы. частицы. крайней мере, здесь вот такая реакция приведена. А, таким образом, небольшой такой итог, что мы будем с вами сейчас попробовать а, синтезировать все наши объекты с помощью химических методов синтеза и будем стараться делать не только какие-то наночастицы однородные, но и вот такие интересные композиты, пористые материалы, либо вот такие гибридные моменты, а, частицы. Ну, мы только что об этом сказали, так первое свойство это наноразмерность, это очень интересное свойство, и давайте начнем издалека, как раз со схемотехники, как у нас собственно говоря из схемотехники перешли интересные принципы в биологию. Вот в 1958 году, в 2000 году дали премию, Нобелевскую премию, а в 58 изобретена была господина Килби первая микросхема, и она была достаточно большая. Чтобы контролировать ее стабильность, тут необходимо, как вы понимаете, например, знать ее температуру. Если микросхема нагревается, значит что-то не то, и можно принять какие-то решения. И тогда микросхемы были очень большие, и можно было делать обычными термометрами, либо тепловизорами, что ну, сейчас, конечно, позволяет. Но, как вы понимаете, современные микросхемы, они очень маленькие. Так вот, есть интересное приложение. Если на такой микросхеме неоптимально распределить детали, сделать неоптимальную архитектуру, то микросхема, естественно, будет выходить из строя. Как мы можем об этих вот неоптимальных местах судить? А это называется локальный нагрев. То есть вот такие вот маленькие-маленькие микропожары, если случается, то у нас... Что происходит у нас? Значит, туда нужно уделить этому объ... ну, этому, этой части схемы какое-то внимание, и там опти... как-то оптимизирует расположение этих деталей. Но, как мы сказали, нанообъекты, а это как раз размером 100 нанометров, их не видно. Да? А, с помощью обычных каких-то оптических моментов. И вот есть прекрасный такой способ, это тепловизор, все вы знаете, визуализация температурных полей а, объектов, различных домов, чтобы знать, где утечка. Так вот, у него длина волны порядка 7000 тысяч нанометров. И согласно законам оптики, разрешение такого друга у нас составляет вот примерно длину волны пополам. Там форма очень сложнее, но это условно. И получается, что вот у нас э, мы будем, не сможем различать объекты меньшего вот такого размера, там три нанометров. Соответственно, э, если мы тепловизором посмотрим вот на да, вот это будет что-то вот такое голо. Если мы тепловизором посмотрим вот на такую схему, скорее всего будет какое-то расплывчатое. И учитывая то, что э, все эти локальные пожары они не кругленькие такие красивенькие, да, они э, э, необычной такой формы, то мы будем видеть какой-то хаос. И в этом ничего не скажем производителю. А, как можно поступить есть очень интересный момент а что если мы перейдем к видимым светом а, длина волны уже порядка там, 500 нанометров и мы <coughs> можем разрешить объекты вот уже с таким разрешением 200 450 нанометров но видим схема же сама не светится то есть все светится инфракрасным это все тепло поэтому что было предложено сделать есть такие материалы у которых цвет люминесценции например их цвет да, зависит от температуры эти материалы широко исследуются, и вот видно здесь 400 кельвин, можно сказать, зеленый, здесь 10, желтый. Если мы хорошенько окалибруемся, потом мы возьмем такие наноматериалы и наложим их аккуратно на схему, чтобы в контакте были наночастички с этими пожарами, то э, по цвету этой схемы, ну вот в таком уже вот понимании, когда она будет светиться под действием э, излучения внешнего флуоресцировать, мы уже сможем увидеть наши объекты более-менее вот, ну, предельно при, приемлемого разрешения. Да, возможно, не идеально, потому что они не будут в идеальном каком-то... идеально сообщать, где находится область. Но, по крайней мере, мы можем локализоваться достаточно точно, и инженеры могут потом внести коррективы. И после этого уже схема отдается в печать, и она может быть более стабильной. Очень такой хороший принцип. И действительно, это было сделано уже в 2008 году с помощью сначала органических красителей, а потом они органических наночастицы. Органические хуже тем, что у нас они разрушаются, органика, ну, неорганические кристаллы, они более стабильны, поэтому применяются эти вещи. Но, как бы, что интересно, как я сказал, вот в том числе и в нашей лаборатории мы получали такие снимки, когда клетка захватывает наночастицу. И подумали коллеги сообщества как можно попытаться, например, применить выше указанный принцип для схемы, для каких-то других интересных фундаментальных, например, задач. И вот стала такая задача, например, биология, визуализация температурных полей уже объектов, микрообъектов. И мы знаем, что клетка она такая же маленькая. Если мы хотим исследовать что-то на таком вот микроуровне, нам нужна аналогичная технология. Да, это сложнее, нужно доставить все в клетку, это должно быть менее токсично. Но так или иначе, люминесцентная термометрия, вот такой принцип называется, он применим. И даже вот здесь показано справа, что у нас уже были проделаны работы, показано, что, например, ядро клетки намного горячее, теплее, чем ее цитоплазма по бокам, это вот оптический микроскоп. И, соответственно, дальше это было развито в более такие высокоразрешающие моменты. А Вторая такая задача, которая тоже в биологии стояла, это, например, такое понятие, как гипертермия. То есть, когда у нас греет какую-то область, например, раковая опухоль, подкожно лазером, то есть всегда вероятность, например, очень сильно перегореть и допустить какой-то некроз. И поэтому у биологов стоит задача аккуратно все это греть, чтобы не допустить некроза. Я урожаюсь как физик, потому что я это читаю с такой литературы более популярной. Но допустить, так, сделать так, чтобы клетка впала во лаптос. Для этого нужно контролировать то, как мы греем. И для этого тоже применять технологии, например, да, клетка, когда входит в апоптос, она более безопасно погибает и не происходит никаких воспалительных процессов. Поэтому нам важно гореть 41-42 градуса. Как это сделать? Одно из предложений, которое в том числе развивается в Европе, в Португалии очень сильно, это наночастицы, которые можно вживлять непосредственно либо в ткань, либо в фантомную ткань для отработки режимов э, облучения. Наночастица способна поглощать свет и перелучать его либо в люминесценцию либо нагревать, то есть преобразовывать свет в тепло. Таким образом, получается, что мы имеем место и нагреваем, и одновременно смотрим по сигналу люминесценса, если он зависит от температуры, за тем, как мы греем. И это, на самом деле, очень интересная технология. Это вот так вот выглядит. То есть, если ученый смотрит, греется ткань, и здесь вот, вот так вот спектрально выглядит, вот такую картинку видит на компьютере ученый и примерно понимает, где мы находимся. Вот. Второе свойство — это более высокая растворимость наночастиц, на самом деле, по сравнению с их макроаналогами. Это такое свойство интересное. На самом деле, вот мы нашли публикацию, которая буквально недавно, в 2017 году, году, была опубликована. Здесь показана масса растворенного вещества. То есть взяли, грубо говоря, микрочастицы кальция фтор-2, растворили их в воде и подержали, и наночастицы кальция фтор-2 их тоже поддержали в воде. И потом выяснилось, что растворимость превышает в 150 раз у наноразмерных объектов. И вроде как, ну, интересные фундаментальные свойства, узнали и узнали. Но на самом деле это нашло применение в такой сфере важной, как стоматология. Э, тоже, скажем так, выражаясь языком физиков, мы это все берем из каких-то общих журналов, но э, есть такая проблема, известная всем, это кариес. И он вызывается вот такими вот стрептококками, бактериями. И дело в том, что еще одна проблема в том, что они в том числе размножаются рядом с э, тем, где пломба контактирует с зубом здоровым. Они создают кислотную среду, которая способствует вымыванию таких важных минералов из зуба, как кальций и фтор, потому что э, вот, часть там, зубов сходит в состав фторапатита. И поэтому, что было предложено? Предложено было интересное решение. Оказывается, вот эта вот растворимость наночастиц, такая немножечко завышенная по отношению к их э, макроразмерных объектам, она очень подошла идеально вот для такого сферы применения. Э, берется стоматологический цемент, из которого создается пломба, и туда... Э, ну, примерно 10-20% процентов, процентов массы этих наночастиц. Такой цемент, как вот видно из картинки, он позволяет проникать в поры в воде и вымывать аккуратно вещество, например, ионы тора Таким образом, если мы подберем определенную концентрацию, мы способны с помощью вот этих технологий создать очень щадящую, безопасную такую концентрацию ионов втора вот, в районе вот этого вот стоматологического цемента и как, выясни, как выяснили ученые и вот именно вот этот вот втор с минусом способен подавлять рост стафилококков более того есть такое понятие деминерализация реминерализация он способен возвращать обратно в ушедшие из кристаллической решетки ионы втора и втор с минусом и кальция 2 с плюсом таким образом даже восстанавливая зубную эмаль эти технологии насколько вот мне известно уже сейчас достаточно безопасно и применяется на людях. Единственный момент, когда мы стоматологический цемент э, смешиваем с э, вот такими порошками, это немножко технологически сделать более сложно, более дорого. И самое интересное, что немножечко плывут э, прочностные характеристики э, данного объекта, поэтому в этом направлении ведется работа, но тем не менее э, решение очень красивое и интересное. Есть еще одна интересная сфера применения, тоже, наверное, такая биофизическая, это... Меньшее отношение объем-поверхность, как я сказал. Нам начнется по сравнению с их макрообъектами. Сейчас поясню, что это такое. Вот Давайте возьмем какой-нибудь кубик. Расчеты, кстати, выполнил не я, поэтому ссылаюсь на китайскую книжку замечательную. вот эту. Возьмем вот такой кубик, он размером с игральную кость. И постараемся его... У него вот такая площадь, 3,6 см квадратных. И мы его разобьем на маленькие кубики длиной грани 1 нанометр. Если мы вот этих кубиков каждого посчитаем отдельную площадь, то она будет равна треть футбольного поля. То есть вот такая большая площадь. Но это не означает, что мы кубик раскатали на футбольном поле, это просто означает, что вот у нас появилась на поверхности вот, такая большая поверхность. И если эта поверхность активная, например, с химической точки зрения, то можно применять в очень таких интересных э, каталитических реакциях. И вот наши коллеги, в том числе из Москвы, они занимаются вот такой интересной проблемой. Э, есть такое <связь> вещество оксид серия, серий-О2. И была обнаружена интересная особенность. Дело в том, что вот здесь показано, ну, есть такое понятие ⁇ нестихиометрии. Грубо говоря, когда мы уменьшаемся по, размерам, уменьшаемся по размерам, то у нас соотношение было целей О2, а стало как бы кислорода меньше. Тут написано 1,5, но что-то в этом духе. То есть нестихиометрия появляется вакансией вакансии кислорода. То есть из обычного вещества у нас получается вещество, где бах и вакансии кислорода. То есть, и это происходит при, при уменьшении размеров. Чем это как бы грозит? тем что церий имеет степень окисления 3 плюс 4 плюс. Если у нас есть кислородная вакансия, например, на поверхности, то у нас на поверхности будет, это будет провоцировать то, что на поверхности есть 2, 2 степени окисления ионов церия, это церий 3 плюс, 4 плюс. И значит вот такая поверхность, она способна, и она эта поверхность большая, да, вот, ну, возможно, это не треть футбольного поля, но примерно тоже достаточно большой объем, поверхность активная, способна активно участвовать в окислительно-восстановительных реакциях. Где это нашло применение? Прежде всего, церий О2 известен как такой один из самых неубиваемых, неразлагаемых, неорганических э, антиоксидантов. Э, есть, что это такое? Есть такое понятие активной формы кислорода. Э, если взять обычный кислород, э, которым мы дышим, который растворен в воде, и на него, например, э, прицепить электрон. Ну, так случайно получится, он будет называться супероксид. И вот такой супероксид, оказывается, он более агрессивный окислитель. Если кислородом мы просто дышим, то такие, именно супероксид способен прямо разрушать молекулы, органику, окислять различные соединения и так далее. И появление такого супероксида, например, в какой-то клеточной среде или в организме оно нежелательно. И, и на самом деле таких радикалов очень много, их называют активной формы кислорода в общей сложности. Что происходит у нас? То есть есть такие предложения, когда наночтицы, коллоидные аночтицы церия вводятся в проблемную области, ну, например, допустим, не знаю, радиационное какое-то действие, ультрафиолетовое действие возникает, и необходимо, соответственно, нам с вами подавлять эти, эту самую негативную активную форму кислорода. Что мы делаем? Мы берем и туда кидаем вот такие вот, как я тут изобрел комочки снега, наночтицы церия который вот по такой реакции ее нейтрализует. Честно говоря, реакцию я комментировать не буду, потому что это химическая история, но вот я дам ссылку, если что, вы можете ознакомиться, либо потом мне написать, я почту дам, потому что там все расписано. Но, тем не менее, на поверхности происходит разложение, например, пероксида водорода до обычной воды и кислорода, то есть он нейтрализует активную форму кислорода. Пероксид, если что, тоже активная форма кислорода, тоже определенным образом вредит. Вот, поэтому hmm. в данном случае это иметь такое применение. В этом направлении ведутся большие исследования, в том числе и на каких-то животных. Но пока что, как, как я сказал, это все исключительно на клетках и на животных, но дает свою показывает свою работоспособность. Вот. Еще давайте немножко поговорим про эти активные формы кислорода. У меня в диссертации какие-то кусочки из этого были. Ведь активные формы кислорода могут идти, пойти на благо. Вот Представьте, у вас был обычный кислород, который вот ничего никому не делал, и вдруг он стал агрессивным. Агрессивным, если он находится в какой-то проблемной зоне, например, там, где у человека есть опухоль, либо, например, в зараженной воде, в зараженной какой-то среде, где нужно тоже привить его агрессивные свойства, то он может послужить хорошим таким солдатом, который у нас способен решать наши проблемы. Единственное, что нужно его локализовать там, где нужно, а не там, где не нужно где это находит, да, есть понятие частицы такие фотокаталитические, например, оксид титана. То есть если оксид титана, растворенный в воде, в которой тоже есть кислород, поглощает квант ультрафиолета, то у него образуется так называемый фотоэлектрон. Этот фотоэлектрон цепляет кислород, который там растворен, и получается тот самый наш супероксид. Таких реакций образования вот этих э, радикалов очень много. Я привел достаточно такую самую простую, которую приводит в литературе. Единственное, что она происходит при а это вредно для человека, если мы хотим связывать все это дело с биомедициной, с биологией, какими-то вещами, то даже просто так это вредно исследователю находиться. То нам нужно переходить в инфракрасный диапазон. То есть вот если видно, то инфракрасный диапазон проникает ну, пару сантиметров точно, и мы должны туда перейти. И действительно, ну, не инфракрасный, а красный диапазон. Есть такое, действительно, есть такие уже технологии, они работают в клинике. Наши коллеги тоже вот в КФУ это используют, мы видели. Когда фотономическая терапия происходит, то есть человек освещает и создают активные формы кислорода вот так вот, интересно, с помощью света. Это выглядит вот так. То есть есть такая молекула, фотосенсибилизатор, она способна поглощать квант света, но при этом эту энергию, грубо говоря, она отдает не перезлучая, а например, она ее как бы аккумулирует, а потом отдает обычному кислороду. И обычный кислород становится агрессивным, агрессивным кислородом, но его называют еще синглетным кислородом. То есть вот такую цепную реакцию мы способны создать в нужной зоне вот такие вот агрессивные кислород, который сделает свое темное дело, но по отношению к злокачественному образованию. Но как бы проблема опять остается тем, что все равно видимо, излучение оно не проникает так глубоко в э, ткани, и имеет место рассеяние, имеет место какие-то э, другие э, моменты, которые способны э, очень сильно ослабить эффективное действие данной терапии. И необходимо прийти вообще в к, инфракрасную область, она более такая надежная, либо в э, рентгеновскую. И что предлагается сделать с помощью нанотехнологий? Э, сложная система, э, ученые научно-сообщество немножечко в поиске, но все равно предлагает такой интересный принцип. Мы берем наночастицу и на нее наматываем вот эти вот фотосенсибилизаторы, которые я говорил, органические. Наночастица поглощает либо инфракрасный свет, либо рентген, и переизлучает его видимый. А на поверхности этого наночастицы находятся вот эти самые фотосенсибилизаторы, которые только на видимый свет и реагируют. И если они локализованы в какой-то, например, раковой клетке, то происходит то самое терапевтическое воздействие. Uh, С тем достаточно очень сложная, uh, это сделать очень сложно, но в целом -таки, такие технологии есть. И uh, что интересно, сейчас уже научились делать uh, так называемую рентгенолюминисценцию, когда рентгенские лучи проходят сквозь практически нас uh, спокойно, и при этом uh, точно вот таких вот uh, частицах поглощаясь. Это уже реализовано вот нашими коллегами, но есть и другие публикации, если кому надо, я могу потом привести. Вот. Uh, как это происходит? Это происходит вот так. То есть э, у нас есть такое вещество, как цери, терби и трифтор-три, например. Это то, с чем э, работаем мы, и то, как бы, то что, с чем работает мировое научное сообщество. Оно представляет такой порошок, но тут как бы интересный есть момент, э, что этот порошок способен переизлучать в, в видимую область. И вот здесь на самом деле показано, что китайские исследователи сделали интерес, китайские исследования. Исследователи сделали интересную вещь. Они создали такую наночтицу на основе, вот, указанного выше, и она способна вот так здесь перезлучать видимый свет, и этот видимый свет у нас начинает повреждать и ДНК, он здесь вот, вот, делает сделает активную форме кислорода, и какие-то более локальные повреждения. Таким образом, они показали реально, что вот на мышах, что имеет место уменьшение опухоли, и пока что вот на самом деле за пределы работы с мышами мировое научное сообщество не продвинулось, и это очень так Пока что настораживает, но нанотехнологии стараются как бы преодолеть. Соответственно, уже мышам поставлен памятник в Новосибирске, потому что очень много экспериментов проводит, и практически каждая вот такая работа по нанотехнологиям, она сопряжена с гибелью достаточно большого количества вот таких вот маленьких зверушек. А, таким образом, есть, естественно, другие сферы применения, например, у нас есть различные каталитические другие реакции, потому что у нас очень большая поверхность. Есть, например, интересные квантовые устройства, квантовые компьютеры. Этим, наверное, в КФУ не так много занимается, поэтому я здесь просто так привел как для того, чтобы не быть пустослоном. И вот э, тоже выходят какие-то обзоры, где ноги пытаются бороться с ковидом. Но пока это все что-то как-то не, э, не очень сильно такое убедительно смотрится, поэтому э, какие у нас имеются перспективы развития? Дело в том, что есть очень серьезные ограничения. Например, наночастицы очень плохо светится, Там большое количество тушащих агентов происходит, ведь э, когда у вас маленькая частица, очень мало излучающих центров, а еще на поверхности ее, например, загрязнители, вода, э, какие-то органические молекулы, они просто тушат люминесценцию, они воруют энергию у э, активных ионов, и получается, что нам нужно повышать э, их э, какие-то выходы люминесценции. Второе, они достаточно токсичны. Они достаточно токсичны, да, пути развития, они достаточно токсичны. Они накапливаются в различных органах фильтра, и пока что неорганически наносится. вот мы смотрим работы, не получается их каким-то образом вывести из организма, и приходится ученым на этом поводу тоже большое количество внимания уделять. В частности, уделяют внимание покрытию э, наночастиц, потому что хорошее покрытие из полимерного биосовместимого материала способно дать э, вот этот тот самый выход этих наночастиц, вывод из организма. Ну и третье – это повышение функциональности. Дело в том, что сейчас очень важно, например, взять и наночастицу доставить в какой-то объект неважно, мы говорим про организм человека, либо где-то в микросхеме и так далее. Для этого, например, необходимо, чтобы она имела магнитные свойства, и мы внешним магнитным полем могли бы ей управлять. Второе, например, чтобы она обладала также свойствами, чтобы ее можно было диагностировать, видеть. Например, мрт томографии есть такое понятие, контрастный агент, то, что повышает контрастность на основе годолиния, то есть наночница должна еще дополнительно такими свойствами обладать. Ну и третье, например, она должна еще нести на себе какие-то органические молекулы, вектора доставки лекарств, поэтому это все сейчас бурно активно развивается, и, собственно говоря, мы вот тоже пытаемся внести вклад в плане повышения квантовых выходов резистенции, что достаточно актуально сейчас. Ну и в плане тоже уменьшения токсичности мы ведем работу с нашими коллегами микробиологами из кафедры и так далее. На этом, наверное, у меня все. Я постарался быть краток. Спасибо за внимание.